Здравствуйте! Меня зовут Даша. Я живу в городе Пермик и мне 8 лет. Я начала ходить в школу АЛС недавно, в этом году. Мне нравятся в школе, в школе АЛС песенки, задания и красивые мелодии. шкала достижений и я думаю в конце я буду там первой про школу элс я узнала из ленты новостей вконтакте в этом году Даша пошла во второй класс и они начинали изучать английский язык и в школе предупредили о том что надо будет заниматься дополнительно так как учителя в школе учителя английского языка в школе постоянно меняются либо вообще уроки не преподаются и ну, предупредили о том что надо будет заниматься дополнительно и уз, узнав из ленты новостей про эти курсы я записалась на мастер-класс который прослушали прослушав мы решили все-таки как бы записать дашу на эти курсы и мы об этом не жалеем так как курсы нам очень нравятся очень материал дается Красочно, интересно, красивые мелодии запоминающиеся, песенки тоже, которые, с учетом того, что мелодия красивая, слова лучше запоминаются. Также задания даются очень такие, в тренажере очень хорошие задания. Диана уроки ведет понятно и старается показать, как звуки должны получаться какие звуки должны получаться в английском языке а, тем более мы с мужем еще изучали немецкий язык и мы вообще не знаем чем помочь нашему ребенку в изучении и, и она очень сильно помогает вот еще очень нравится то что а, в этих курсах <coughs> есть тренажеры тренажер в котором даша играет ей тоже нравится очень и еще, вот как Даша сказала, есть шкала достижений, где она отслеживает свои результаты, результаты других ребят и старается быть первой. В общем, курсы очень нам нравятся. Спасибо. До свидания. До свидания.